Хочу утечь, зарыться в наслаждение, и утонув в них с головой, запечатлеть свое мгновение, быть очарованным, как серферы волной. И я скиталец, ищущий покоя, и я беспокойник, жаждущий тоски, и мой костюм особого покроя, по нитке с мира, с кем мы так близки. И я есть мир, но мир это не я. Вот истина, глаголище Хармсом и в пресный полдень праздный пилигрим к себе домой, Чтоб только там остаться. И мир долой, и люди, все исчезло, Воспоминания стали вдруг залой в камине сердце, И все осталось на своих местах. И обнимая так материю за талию, Я испытал вдруг страх, восторг, исток истерики, И вышел снова в джунгли, как дикарь, Татуированный ногой рубя лианы. И разжигая угли стал бросать В огонь любви дрова воспоминаний Согретый ими снова раздобрел И потирая руки, выпив свой вискарь Я повторил, а я и есть тот мир Который я хотел и сотворил И псом у ног скулившая тоска Мне замахала вдруг хвостом и убежала И я был счастлив, ибо наг как бог Чтоб день опять прожить сначала